2000 год. В Avon Россия каждую компанию а, вкладывались различные такие новостные вестники. Когда был гендиректором Джон Ло. Вот. И про продукты писали, и про продажи. Вот. Компания постоянно росла. Вот. Нина Шлыкова, директор отдела продаж. Потом ее уволили, на ее место взяли украинку Оксану Жаркову. Вот такие продукты были. Ну, всегда и он славился своими низкими ценами по сравнению с при хорошем качестве. Потом открылся завод в 2003 году в России, он до сих пор работает. Вот была такая программа президентского клуба с чайными сервизами в подарок. Руководство приезжало стоящее. Ну, сейчас дела у Ивана тяжело идут. Все в интернете покупают различные вещи. И в том числе на Валберисе, на Озоне там перепродают. Вот так вот.